В Институте физики Казанского федерального университета появилось новое лицо. Теперь должность директора занимает Марат Гафуров, который поделился с нами ближайшими планами института. Одним из преимуществ Института физики Марат Гафуров посчитал многофункциональность. Здесь работает более 320 сотрудников, учится 1345 студентов и аспирантов, которые занимаются на 17 различных кафедрах. Наш институт охватывает ну, такие направления, как, например, ядерная физика и астрономия космической геодезии. Да? То есть э, охват нашего института настолько, так сказать, большой и огромный, что я думаю, ни у одного другого института нет такого разнообразие и многоплановости работы. На данный момент Институт физики в большей степени приветствует академический образовательный процесс. Однако студентам и аспирантам предоставляется огромное количество возможностей подкрепить теоретическую базу практикой. Вот здесь у нас расположен спектрометр ядерного магнитного резонанса. Вы знаете, что школа магнитного резонанса родилась у нас здесь в Казани в 1944 году с открытия явления электронного парамагнитного резонанса Евгения Константиновича в Завойске. Мы продолжаем эти традиции и сейчас Сейчас мы используем эти приборы для того, чтобы характеризовать те вещества, которые мы синтезируем. Выбор Марата Гафурова так или иначе связать свою жизнь с физикой был не случайным. Это история, которая началась еще со школьной парты. Что заставило вас поменять род деятельности? Ну, на самом деле род деятельности я не менял. Пока выпускник 131 школы, для меня практически не было вопросов, куда поступить физического класса. Поэтому я поступил на физфак Казанского университета и, наверное... Это был мой правильный выбор Хотя я несколько раз порывался уходить И в аспирантуре и Мне надоело учиться И было как-то очень трудно Ну и вы были, понимаете, 90-е годы Денег на науку не было И мне казалось, что все, значит, моя научная карьера Должна на этом завершиться Но тем не менее... Спасибо, наверное, вот этим годам и моему опыту. Хотелось продолжать заниматься наукой и дальше. Что касается изменений, то в ближайшем будущем магистров и аспирантов ждут нововведения в сфере образовательных программ. Скажите, а планируется запуск каких-то новых магистрских и аспирантских программ? Конечно, в рамках «Приоритет-2030» мы планируем запуск новых магистрских и аспирантских программ. И они будут проходить в сотрудничестве с Институтом химии имени Бутлера в первую очередь. Марат Гафуров признался, что вступив в должность директора, он по-настоящему осознал весь спектр обязанностей и ответственности в профессиональной деятельности. Столкнулись ли вы с какими-то проблемами уже в процессе работы и как вы собираетесь их решать? Ну, вы понимаете, тут я осознал, что директор должен решать все проблемы, начиная от протекших вот труб. Посмотрите, сейчас отключили отопление. <смех> вот здесь вот отремонтированный, и заканчиваю вопросами стратегического развития нашего института, куда мы будем двигаться дальше. По словам директора, Институт физики должен всегда оставаться центром притяжения всего самого интересного и значимого в Казанском федеральном университете. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.